Всем привет! Привет. Всем привет! Мы сегодня делаем Angry Birds yeah, awesome. Angry Да, да Это дочь Да, сегодня мы решили сделать такие поделочки И я делаю Да, делаем, да И Камила вот тоже с нами будет делать that's Что нам awesome. для этого нужно? Awesome. Что это? Что это? Мы взяли тубы oh. Вот такие вот от туалетной, Теопия. Да. Теопия. от туалетной бумаги. Да. Вот туалетной бумаги. Понадобится Теопия. нам клей. Теопия. Вот такой вот кломастеры. Не проливайка с двумя кисточками. И мы их будем красить. Краски. Теопия. Также понадобятся ножницы и простой карандаш. Для да! того, чтобы делать заготовки. Ну, я сделала да. уже небольшие. Мы сидели, сделали небольшие заготовки. Будем сейчас все это дело собирать. Давай, кого мы будем делать? Первый у нас кто будет? Будет Ред. Ред. Давай. Ред у нас толстячок. Возьмем Ред. толстую. Вот, вот, вот, вот, Камиле даем одну. Швей. И будем красить. Да. Ну, Камила сама выберет, кого она хочет. Мам, Держим краски. Это пока мы в сторону берем. Камилша, подожди. Берем краски и рисуем. Да. Так. Ред у нас какого цвета? У Камилы будет синего цвета, да? Да. Угу. А, вот а... Богдаша делает Реда. Да. Ред какого цвета у нас? Красного. Красного, точно. Давай. Их Розов, можно взять, ваша, ваша. розовый взял, ну возьми красный. Вот. красный. Их можно взять, сделать, ну, обклеить цветной бумагой. У нас просто... Да, придерживаем ручкой и закрашиваем. Подложили листики, чтобы не вымазать стол. У Камила там творческий процесс да. в разгаре, да, дочь? Красный, Да, да у Камила там ассорти идет цветов. Шиние. Но мы такой небольшой... Симпатичный у нас, да? Uh -huh. Может, какой-то цветочек получится, или подставка у Камила получится. Богдаша будет рета у Камилы что-то другое. Посмотрим. А что дайте. Цветочек! будет. Да. Да. Хорошо, закончим, будем играть. да, будем играть. Так, красный мы уже закрасили. Он у нас тоже немножко сейчас подсохнуть для да. того чтобы мы остальные детали начали туда приклеивать. Uh -huh. И Богдаша хочет сделать еще желтую птичку. Ой, или, синий. или синюю будем делать? Я жёлтую. Ну давай. Я давай. хочу Помой. Синую. Кисточку помой и давай. Так, придерживай пальчиком и теперь краси. Пока ты будешь красить желтого, ну, Камилы там синую. красота. Синий. Ой, как у тебя красиво все, Молодец. У Камилы пошли, а получится. У камила там получится картина целая. Так, красный у нас уже подсох. Да. Желтому еще нужно немножко да. подсохнуть. Пили. Да, мы его покрасили в два слоя. Но, если честно, лучше, наверное, использовать, если делать желтого, все-таки цветную бумагу будет более яркий цвет. Здесь мне, например, не понравился цвет. Ну, отвратительно, конечно, получается такой цвет. Да. Как бы не очень. Не ну очень что очень делать? Не Попробуем. Не Бамс. Не Попробуем, что получится. Да. У нас есть вот такие вот заготовки. Это для ряда Мы сделали клюв, вырезали из двух частей, которые состоит. И да. Он из двух частей состоит. И глаза. Ну, да. Глаза да. обычно просто по шаблончику вырезали. Да. Разных размеров глазки. Мы их приклеим. И будем Привет, друзья! А, теперь вместо Камилы в присоединилась я. Ага. Да. И мы будем продолжать дальше Реда. Он у нас уже высох полностью. Полностью да. хорошо все прокрасилось. Вот так вот мы сделали ему вот такие вот чубчик. Но его нужно прокрасить. Давай его в черный покрасим. Зачем он нам нужен, например, краска? Давай сделаем черный. Теперь мы берем, приклеиваем. Ну что страшно, сейчас помоем ручку. Что-то большое пузико. Большое пузико. Ну мы же делали, чтобы на пополам оно было. Половину нашего тела, так сказать. Вот здесь надо краешек нам подклеить. Так, возьмем клейшку, подклеим. Сделаем вот так вот. А клев ну, ну, вот так вот толстый. Ну, вот такой вот красавчик у нас получается. Так, теперь... У нас, подожди, не наш пока. Нам нужно же померить клюв. Клюв у нас огромный и получается. идет. Смотри, какой у нас клюв. Привет! Камила, ты Нет, клюв такой. Один клюв? Ну он же у нас а клюв. клюв. клюв. А да, он же у нас клюв синий. Возьми синий. Ты будешь фломастером рисовать? Да. Рисуй. А, Камила, нету. И тебе принесли. Все, и Камила к нам присоединилась. У нас получился вот такой красавчик, клювик, немножко такой серьезный мужчина. Теперь будем делать... А что ты будешь делать внутри? Теперь делаем желтую птичку, да? Я не помню, как он называется. Так у нас вот клюв. Тоже мы сделали такие две заготовочки, обычные треугольнички. Один узкий, но длинный. Второй широкий, такой поменьше. Будем делать из них вырезали вот такие вот глазки у нас будут тоже такой будет более серьезный. и вот такие вот у нас будут бровки идти вот так вот на глазках. Ну, сейчас приклеим будет на нем более понятно так да. да. чуть мы приклеили теперь мы делаем а глаза еще? глазки себе Молодец. Шо, это, шо, как он шо? Желтого я не помню, Заяц. Я не помню. Ну, мы обязательно надо пересмотрим на да? Да. И вспомню как Такие красивые Это больше как на брови тебе похоже. Да. Приклеивай. Берем вот эту сторону, где мы карандашиком рисовали, чтобы некрасивая сторона у нас была приклеена. Чтобы было белое, чистое и красивое, да? Угу. Угу. Хорошо, приклеиваем. Да, молодец. О, мастер, все руки у нас в фломастере. Здорово. Так, приклеиваем мы Вот. Да, мы их потом будем дорисовывать. У нас тоже. Дай, пожалуйста, карандашик, клей наш. Нет, а клей. Чуть-чуть а -а нужно проклеить. Но, если честно, совсем что-то не проклеится. Оно либо на краску не клеится. Я не знаю, почему клей достаточно хорошего качества. Ну, почему-то не клеится. Либо кто-то плохо приклеивает, да? да? Теперь у нас нужно наклеить бровки. Маш бровки. Да. Теперь клеим бровки. Вот так вот. Клеим -пай. По краешкам глазок. Вот так вот. Такие вот бровки. Теперь нам нужно что сделать? Нам нужно приклеить клюв. Давай, приклеиваем тебя на клеим Вот эту вот часть нашу. Так, мы вот это лишнее уберем, чтоб не мешало. Одно и две. Что? И я. Все, все, все, часть. Это паренька. Ай, яй. Это он вот такой вот, да, крепкий такой. О. Так, теперь вторую часть. Я вырезала еще вот такой вот треугольник белый. Ну, я думаю, зубки ему надо сделать. Вроде как. Намаш, пожалуйста, еще вот этот маленький. О, у меня руки все вклею тоже. Вот этот маленький треугольничек еще намажь, пожалуйста. Да, пальчиком так раз. Мы сейчас сделаем ему вроде как зубки. И... Спасибо. И сделаем, потом приклеим клюв оставшийся. Так. Ой, неровно. Получается вот так вот. И теперь приклеиваем клюв. Можно прям внахлрт, ничего страшного. Я думаю, от этого не будет. И тоже вот такой вот у нас такая желтая птичка получилась. Сейчас мы ее вниз сюда пройдем. И свои пальчики. Свои пальчики, клеишь. Вот такая вот желтая птичка у нас получилась. Так, ну вот все, что у нас получилось. Да, Багдашечка? Да. Вот такие вот красавцы у нас получились. Ставь лайк, подписывайся на мой канал, Богдан лайк. И жми колокольчик. Пока-пока. Да. Пока-пока.